Думаю, что они там работают по полной программе. Курки уберите, собаку хоть туда поставить, чтобы она не... <клышко> вот она. Только не Здесь джурдж-джурт, кирка никогда не ебут. <клышко> Хватит столько? Да, вот так, Или еще давай? Стояги, да стояги. Давай, давай, давай. Маня Берс. Ну чё, странный смуток опять толстый набор, Спасибо. Эй, мужики, вы смотрите! Смотреть на что? Они поймали его! Кольца выдувать уже не могу. А ведь раньше отлично получалось. С языком что-то произошло или еще что-то. Мистер Шепард. Да, мистер я бы посмотрел, но это только я, мистер Шепорт, прошу за мной.